Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И сегодня мы будем продолжать нашу программу «12 шагов». Я вижу, что не так многим она интересна, как более интересующие людей программы или проблемы интимной жизни, здоровья и так далее. Но я хочу вас убедить в том, что духовное здоровье – это самое важное, к тому, чтобы все остальное здоровье было у нас в порядке. Поэтому я и решила, что мы должны с вами прежде всего заботиться о своей третьей части или самой главной, первой части, составляющей нашего, ну, естества. Это дух, душа и тело. И прежде всего мы должны дух, наш собственный дух, направить полностью к Господу, чтобы Он начал исправлять нашу душевную природу и затем привел к плотскому здоровью, потому что все эти три части взаимосвязаны. И это очень важно. Важно, чтобы Господь руководил вашей жизнью. И сегодня у нас как бы переход, все равно продолжение этой программы. Все время мы захватываем первые шаги, потому что без Бога, без Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа исправление в этой жизни или в этом мире совершенно невозможно. Для чего оно нам нужно, многие скажут, ну зачем мне исправляться, я и так хорош. Если ты хорош, то тебе бы было хорошо внутри. Для того, чтобы уже здесь мы жили, в раю, на земле. Чтобы в нашем сердце был храм Господа Иисуса Христа. Чтобы наша жизнь, несмотря ни на какие обстоятельства, была озарена Его светом. Это не значит, что мы никогда не будем плакать или огорчаться. Или терять вот эту ниточку, за которую мы держимся всегда. Конечно, могут, э, враги могут нас настигать. И чаще всего настигают они нас, когда мы не бодрствуем. Когда это бывает? Это бывает, например, когда мы спим. Вот совсем недавно у меня была такая ситуация. Сколько лет я молюсь, и, как я вам уже говорила, живу с Богом. Но опять случилось то, что привело к тому, что я потеряла равновесие. Ночной звонок, непонятно кого, непонятно от чего. Ваш близкий человек, то есть мне очень близкий человек, находится в неадекватном состоянии, в ненужном месте, не то время и так далее. Что делаю я? Я подскакиваю, я вылезаю. У меня сердце бешено бьется, у меня страх, волнение, беспокойство. Все, с чем я борюсь, все тут же тут. Чтобы собраться, нужно было сначала сказать, «Господи, прости, прости, прости, прости» прийти к нему, честно сказать, что это я такая слабая, немощная, ничего не умеющая. Это я, я не могу воспитывать детей, это я не могу быть -то хорошей женой, это я не могу быть, например, хорошим другом, прости, Господи, я не могу. Но чтобы так сказать и сказать из всего сердца, это надо понять. Очень многие люди считают, что они хороши во всем. И да, самовольная, смиренная, мудрее тоже плохо, я укажу на это место в Библии, но с другой стороны мы знаем,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 Мы уже говорили, что четвертый шаг – это честность, честно признать то, что ты без Бога или ты сам ничего не можешь изменить или исправить. Поэтому и Давид, и многие наши пророки, старцы, апостолы и так далее, все люди Библии обращались прежде всего к Богу, чтобы Он мог, чтобы Он помог им идти по этому жизненному пути. Здесь не наступит никогда покоя и тишины, потому что Враг душах, наших душ, сатана, он постоянно ищет место, за которое сможет нас укусить или опять повернуть Нет, чтобы мы плакали, стенали, жаловались, чтобы мы забыли, кто мы есть. А Господь сказал, «Вы царственное священство, народ святый, взятый в удел, мы царственное священство». Это очень удивительно, потому что Бог такому простому, немощному, слабому человеку доверяет быть царственным священством но он хочет, чтобы мы им стали. Вот эм, такая, например, история, которая описана в Библии. Когда рождается царский ребенок, чтобы он стал царем, его нужно научить. Он должен пройти определенные периоды обучения. Только тогда он может стать царем. И вспоминая жизнь царя Давида, когда он уже был помазан царем Самуилом, но продолжал править царь Саул, он знал, что он царь. Несмотря на это, он по-прежнему был в подчинении. Он уважал и почитал царя, который был несправедлив с ним. Это удивительная история, когда я считаю, мое сердце просто трепещет и удивляется, насколько этот пастушок Давид, помазанный царь, был смиренным и кротким». Я понимаю, что есть места, где показано и то же, что он как человек ошибался. И когда мы говорим, «Господи, Господи, я не мог, я плохо воспитывал своих детей, или плохо э -э, вела себя с мужем, или плохо вела себя на работе», мы понимаем, что мы несовершенны. И лучше думать так, но ну, не всегда, конечно. Конечно, есть моменты, когда Господь нас ведет, и у нас становится все хорошо. Чем? Думать, кто я такой? Я вот э, на таком месте работы, я уважаемый человек, у меня много заслуженных наград, и кичиться этим – это не что иное, как гордыня, которая уже стала рядом и которая… Закрывает глаза точно так же, как и гнев. И поэтому я опять же хочу сказать, что четвертый шаг или шаг честность это все-таки каждый день глубоко и бесстрашно оценивать себя. И открыто пятый шаг признаваться пред Богом своих заблуждений. И шестой шаг, к которому мы наконец-то подходим это терпение полностью подготовить себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Так вот, что такое шестой шаг? Это довериться Богу. Очень часто изменение наше происходит через боль. Чтобы получить терпение, вокруг нас будут такие люди, которые будут выводить нас из себя. Терпение – это очень важное качество характера. У меня его совсем нет, я лично его не имею, я нетерпеливый человек, человек, которому очень часто было так… Вы и положь прямо сейчас, вот прямо сейчас. И я думаю, что очень многие люди точно так же, как я, хотят получить все сразу. И поэтому, когда они начинают молиться и не видят преобразований в себе, например, своих близких, быстро заканчивают. Они как те растения, которые, ну или та почва каменистая, на которую упало слово, но так как не нашло место, быстро засохло. То есть мы не увидели плодов прямо сейчас, ее минуту, и тут же отчаялись, расстроились, опустили руки и так далее. И приходит время, это может быть не один год и не два. Вот знаете, сегодня у меня, сегодня, вчера были общения с сестрами, из них была одна молодая сестра, которая спросила, сколько лет вы с Господом? И вы знаете, когда я сказала, что с 96 -го года, и оказывается уже 25 лет, ей было удивительно, что и 25 лет я с Богом, а мне все время надо учиться. Пока мы оставлены здесь, мы все время будем в процессе обучения. И я не стесняюсь сказать, что да, мне необходимо учиться постоянно. Я думаю, что многие, кто здесь со мной рядом, тоже могут сказать, что нам нужно учиться всегда. И как только мы забываем о том, что надо учиться, у нас сразу происходит падение. Сразу какие-нибудь мысли, какая-то гордыня может стать рядом, и мы не заметим, как мы начнем осуждать других или смотреть на них свысока. И то, тут же начнем падать, и тут же не можем подать пример, и тут же сами начинаем заниматься тем, что нельзя делать. Это ужасно, но это часто так возникает. Вы знаете, вот я эту тетрадку свою нашла, которую уже столько лет. Это просто, я не знаю, надо поискать. Наверное, это был, ну, вы сейчас удивитесь, 2002 год. И здесь я вела эту программу тогда, и здесь я написала то, что сейчас опять подняла. Хорошо, что я не уничтожила эти бумажки. Первое, что нужно сделать, да, после того, как ты очистился кровью Иисуса Христа, признал свои грехи, очистился Его кровью, просишь Его прощения изменения, твоя душа родилась свыше. Дальше, Дух родился, этот Дух должен быть освобожден от бремени. Дух может, быть, может функционировать только тогда, когда он свободен. Он не должен быть стесненным, обремененным, униженным или угнетенным, не должен быть перенапряженным, утратившим равновесие или блокированным. Дух – не личность человека, и он не центр человека, он светильник Господень для души. В 2002 году я это писала, и сейчас, когда я читаю это, я опять понимаю, что это Дух Святой говорил. Я не знаю, возможно, я их откуда-то списала, но эти слова для меня сейчас точно так же дороги, как в 2002 году. То есть Дух не Личность человека, и Он не Центр человека, Он Светильник Господень для души. Я уже показывала вам вот такие вот кружочки, я думаю, что они вам сейчас четко видны. В этих кружочках мы видим внутри Дух, светлый рожденный Дух, в центре этого Духа Христос, который будет этот Дух взращивать, а вокруг Душа, в которой ум, эмоции и воля. Причем, ум может иметь искаженное представление о Боге, о себе и о других. Эмоции – это и беспокойство, и гневливость, и раздражительность, и то, что мы себя чувствуем неудачниками, безнадежными, беспомощными, то, что мы можем быть злобливыми, нелюбимыми, и те, которые злоупотребляют. Это все идет в эмоциях. Эмоция – я хочу выпить, я хочу что-то съесть, я хочу что-то купить, я хочу пройти по бутикам, я хочу поиграть, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Это тоже эмоция, это наше желание. И дальше воля. Воля тоже есть внутри нас, и она выбирает, что делать. И очень часто воля слабеет, и человек выбирает не то, что ему нужно. Но вот эта воля должна нас направить на полное исправление. И когда человек полагается только на свою волю или то, что у него в душе, он не может справиться со стрессом, он в разочаровании, и чаще всего он опять оказывается на том же самом нуле, на котором был. И чтобы тебя слышали люди, они должны видеть твои преобразования, только тогда они смогут сказать «да» с тобой действительно что-то произошло. Если мы продолжаем жить в семье и продолжаем, говоря, что мы христиане, злиться, кричать, ругаться, ненавидеть, обижаться, манипулировать, плакать, врать. ну Я еще сейчас перечислю в нашей таблице много всего. Мы не все здесь прошли за это время. Мы, например, жалость к себе, чувство собственного превосходства, я лучше, я выше, я умнее, я больше зарабатываю. Что он из себя представляет? Кто он такой? Да ты вообще ничто. Вот я учился. О, вы знаете, я себя сейчас могу обличить. Господи, прости меня. Потому что я иногда своим детям говорила, ну почему вы так плохо учитесь или хуже, чем я, учитесь? Вот я учился на дне пятерки. Я теперь понимаю. Вот прямо сейчас я понимаю, что это чувство собственного превосходства над другими. Я прямо сейчас говорю, господи, прости меня, прости меня, у меня не хватает смирения. У меня не хватает смирения, нетерпения, и параллельно должно быть терпение. Когда мы нетерпеливы? Вы знаете, я сейчас нахожусь на таком рабочем месте, где постоянно вижу бушующих людей, которые не имеют нетерпения. И когда я их сейчас вижу, я понимаю, что прежде всего Господь во мне вырабатывает терпение. Во мне. Потому что мне нужно выслушать этих людей и помочь им разобраться с этими чувствами, со злостью, агрессией, с этим нетерпением. Как я это могу сделать? Своими силами? Да я точно такая же, как они. Я точно так же могу взорваться в очереди. Я точно так же могу взорваться в офисе, куда меня не пускают. А кто ж я такая? Я точно так же могу разозлиться на водителя в троллейбусе, в магазине на продавщицу. Да, без Бога я все это могу. Поэтому Бог учит нас терпению. И прежде всего Он учит терпению у нас через те обстоятельства, в которых Он нас поселяет. Если я прошу, Господи, зрения на опасном ли я пути, я как раз-таки могу оказаться в том месте, где меня будут одолевать именно те эмоции и чувства, которые не мои, которые мне не нужны. Чтобы очиститься, я должна сначала оказаться в тех обстоятельствах, которые очистят меня. И поэтому в послании Иакова написано «Благодарите, братья мои, когда впадаете в искушение, потому что, преодолев оное, вы будете победителями, вы встанете еще на ступеньку ближе к Господу. Я не говорю «выше», на ступеньку ближе к Господу. Чтобы душа не блуждала в потемках этого мира, где много зла, греха, Богом дам человеку дух. Занимайся духом. Мы одновременно должны заниматься и душой. Душа – это центр личности. Душа существует для отражения нашего Господа, точно так же, как зеркало для отражения лица. Вы знаете, совсем недавно у меня девушки спрашивали, ну опять же сегодня, о том, как я отношусь к тому, чтобы, ну что сейчас очень модно – вкалыванию гиалуронки, ботокса, ко всяким омолаживающим процедурам, к имплантам в разных местах. Я сказала, что как врач, я знаю, что есть места, в которых нужна гиалуронка, например, для рассасывания рубцов, но для лица она совершенно не нужна. Почему? Потому что зеркало для отражения лица, да, зеркало отражает лицо. Дух Господень, когда он преображает душу, и душа очищается от этих всех, отрицательных эмоций или грехов, которые мы имеем. То есть, если нетерпение, нетерпеливый человек, как он выглядит, что у него внутри, что у него нарисовано на лице, да это все и нарисовано. В результате мышцы сокращают кожу на лице так, что на ней появляется множество морщин. И что самое удивительное, когда у человека на лице морщинки от радости, от улыбки, от положительных эмоций, они делают человека только моложе. Но когда у человека на лице улыбки, раздражения, там злости, агрессии они очень страшные. Человек мгновенно может превратиться из ангела в баба-ягу. это, как бы так скажем, сказочный персонаж или сказочный герой. А вот. Интересная история, Светлана Копылова поет эту историю, она много притчей поет, о том, как один художник искал для себя прообраз сначала Иисуса Христа, потом и Сатаны. Иисуса Христа апостолов он нашел, нашел и нарисовал, но картин закончить не мог, потому что лица Иуды он найти не мог. И в результате в одной из канав он увидел очень безобразное страшное лицо и сказал, вот, вот он точно подходит. И он нарисовал с этого человека последний ну, штрих на, своем, на своей картине. И когда этот человек, которого рисовали, поднял глаза, то он увидел в виде Иисуса, что был нарисован именно он. Что когда-то, много лет назад, его лицо отражало Иисуса Христа, он был как ангел. Но прошли годы, вместо этого его лицо стало отражать лицо Иуды, предателя Сатаны. Понимаете, как легко можно скатиться от, одного, от одной позиции до другой, причем не важно, сколько ты лет в Боге, если ты пришел к Господу и понял, что ты уже с Ним, что ты многого не делаешь того, что делают другие, что ты стал лучше, но ты вдруг начинаешь превозноситься, гордиться и становишься нетерпеливым у других, обвиняешь других, строишь других, приказываешь им, вот. Тогда ты точно так же можешь очень скоро превратиться в Иуду, скатиться до того состояния, когда лицо начнет отражать опять, опять станет страшным, некрасивым и будет отражать все силы ада и смерти. Обратите внимание, когда мы смотрим иногда на пожилого человека, который живет с Богом, то светится лицо. И человек совершенно моложе, не веришь даже, что ему столько лет, моложе выглядишь. Вы знаете, я тоже смотрела такие вот на лица, ну, на лица в церкви, например, и я увидела совсем недавно, опять же, лицо одного человека, которое просто сияло. И причем я никогда его не видела таким вот очень гневным, там злым, агрессивным, чтобы он торопился, чтобы он что-то там такое делал. Он всегда был спокоен и улыбался. Я не знаю, как он ведет себя дома. Но когда я подошла и смотрела на его лицо, его лицо мне казалось 19-летнего юноша. Когда я спросила, сколько ему лет, он сказал 32. Хотя я подозревала, что ему столько. То есть ему не нужна была гиалуронка, ему не нужны были какие-то там нити, потому что у него был дух Божий в сердце. И он весь сиял и был спокоен, и ему не нужен алкоголь и еще что-то, ему нужно Слово Божие и пища, это Библия. Это то слово, которое нас питает. Вы заметите, как преображается лицо человека, если он по-настоящему вникает в Слово Божие. Он начинает сиять. Вы когда-нибудь видели, как человек поднимает, который влекся словом, вот он читает, он что-то увидел такое необыкновенное, опять очередной раз. И вдруг он поднимает глаза, глаза сияют. И ты смотришь, и ты видишь, что лицо его как лицо ангела, как когда-то было у Стефана. Вот, это истинное счастье. Счастье пребывает с Богом или среди детей Божьих. Или счастье, когда сказал, пойду в дом Господень, ну именно в тот в дом, где он найдет таких же, как э, ты людей, которые будут точно так же гореть этим духом и помогать тебе. Когда тебе не стыдно будет признаться в своих грехах, потому что все понимают тебя, они смотрят на тебя из свысока, как на такого, знаете, М -м -м, ну ты еще дитя, ты еще не понимаешь, ну питайся молоком, а человек, который пришел в эту церковь, он уже думает, что он рожден свыше, что у него уже все хорошо. И даже это слово из Библии вырванное слово, может привести к тому, что он почувствует себя униженным, оскорбленным. Он еще недостаточно зрел, чтобы принять вот эти слова: что пока я вас питаю молоком, мы готовы питаться молоком, когда мы понимаем, что такое словесное молоко это чудо, а не твердой пищей. И для нас лучше лилось это молоко в наше сердце. Но мы можем снисходительно, гордо, подняв глаза, выкинуть человеку вот такую фразу, в результате он просто отвернется и не придет в церковь, и, и просто не захочет общаться с такими людьми. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. Если вначале, в этом четвертом шаге мы рассматривали то, что видно всем, раздражительность, отрицание, ненависть, беспокойство, гнев, ложь, контроль над другими, страхи, то теперь я хочу сказать о второй части, которая совсем незаметна и которая многим даже кажется очень благочестивыми. Это обвинение других. Да, ты, ты, ты, ты виноват. Превосходство. Я вот такой особенный. Болезненное чувство вины, кстати, это тоже плохо. Вы знаете, есть люди, которые постоянно чувствуют себя виноватыми. Они попросили прощения и продолжают чувствовать себя виноватыми. Но, вы знаете, есть ну, Слово Божие везде и всюду, помогает нам, помогает нам ä, не чувствовать себя постоянно виноватыми. Тем более, когда ты уже сказал, Господи, прости, прости меня вот знаете, послание к Колоссянам, вторая глава, с 18 стиха, я сейчас прочитаю это место, потому что оно мне очень нравится, и очень часто оно мне говорило, стоп, не нужно. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренным мудрым и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, бесрассудно надмеваясь плотским своим умом. И не держась головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединено и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости. В самовольном, смиренно-мудрее, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть мы можем постоянно чувствовать болезнь, ну, болезненно чувствовать, что я виноват, я виноват, я виноват. И есть даже такие учения, когда там люди прибивали себя ко кресту, убили себя там, бичами, чтобы почувствовать, как переносил страдания Иисус Христос, и закрывали себя куда-то, лишали себя чего-то. И от этого они не становились лучше. А от этого, пережив, например, просто пост, я слышала такое, мне как-то спросили, а ты можешь поститься 40 дней? Я не имела в виду тот пост, когда что-то есть, что-то не есть. А вообще 40 дней? Я тогда сказала, нет, нет. Ну тогда как же ты можешь быть верующим? Но даже просто православный пост, воздержание от мяса, там, от рыбы, от каких-то еще продуктов. Если ты не смог его выдержать, вы никогда не слышали, когда над вами так немножко? Ну как же ты войдешь в Царствие Небесное, если ты даже пост не можешь выдержать? Что это такое? Это небрежение, пренебрежение от человека. Это чувство собственного превосходства. То есть человек пропастился 40 дней, вроде бы хорошее дело делал, да молился, например, в это время, а может даже и не молился, а просто отказывался от еды, выдержал этот сорокодневный пост, и потом уже он себя чувствует победителем. Он уже чувствует превосходство над другими людьми. Что бы ты ни делал, ты можешь чувствовать превосходство над другими людьми. Господи, прости. Прости, чтобы это чувство не касалось моего сердца. Хотя я знаю, что когда-то, возможно, оно будет опять возвращаться. Но я прошу моего Господа, чтобы он мне показал, Показал, когда я захочу превозноситься хоть над кем-то. И это основной путь. Путь, чтобы через призму Иисуса Христа проверять всю свою внутренность. Вы знаете, некоторые грехи мы даже не считаем грехами. Например, рассеянность. Ну вот рассеянный, это забыл, то забыл и так далее. Вы знаете, очень часто рассеянность возникает, когда человек, например, находится в депрессии или думает не, не о том, о чем-то, читает не ту литературу, ходит не в те места, смотрит не те фильмы, э, все время в каких-то думах о ком-то, и он может быть очень рассеянным. Как вы думаете, это грех? Или что это? Или это качество, вызывающее опасения? Может быть и то, и другое. Потому что от рассеянности мы можем сжечь дом, мы можем что-то не заметить, не увидеть, не помочь, не выполнить то, что, то обещание или то, что нам сказал Господь. И вы знаете, в этой же э, таблице можно очень легко поставить я быстро, наверное, говорю, не знаю, хотелось бы сказать вам все, поставить такой момент, как забывание о Боге. Как очень часто, когда мы в суете, во всяких там событиях, заботе о себе, о детях, о доме или еще о чем-нибудь, или в каких-то своих грехах, мы вдруг забываем вообще помолиться, забываем почитать Слово Божье, забываем попросить нашего папочку, нашего отца прийти нам на помощь. Или можем сказать, ну я же не тот, как не такой, как тот вот торговец на рынке. Сказал, Господи, позаботься о моих помидорах, чтобы они не протухли, а то я их сегодня не продал. Вы знаете, это не смешно, потому что Богу можно отдать все и даже заботу о помидорах и даже все, что ты делаешь, потому что Господь лучше знает, как правильно. Ты очень часто можешь ошибаться, а Он нет. Поэтому забывать о нем нельзя никогда. Никогда ты ешь, никогда ты пьешь, никогда ты спишь. Даже когда ты ложишься спать, чтобы не случилось вот такого события, когда тебя разбудит какой-то звонок, и ты оказался весь какой-то вот такой вот, не понимающий, что происходит. Нужно помолиться вечером и попросить, чтобы Господь и во сне было охраной моей, чтобы ничто не смутило меня. Потому что, вы знаете, сейчас появилось много мошенников, которые могут позвонить вам ночью, и даже вы не сможете сообразить, сказать, что ваш сын или дочь попали в беду, и попросить у вас еще и денег. В попыхах, вы знаете, что сейчас многие это и делают, а потом только понимают, что отправили деньги мошеннику. Но я не просто об этом, я говорю обо всем другом, что когда мы рассеянны, торопливы, мы очень часто впадаем в другие грехи, потому что не успеваем обратиться к Богу, не успеваем привести себя в порядок, а сразу вскакиваем и пытаемся сами сделать то, что мог бы сделать Господь гораздо лучше, чем мы. Потворство себе. Из этого очень часто происходит еще более, большее количество грехов. Например, что-то случилось, какая-то беда случилась, есть такие женщины и мужчины, которые начинают заедать. И тогда, через какое-то время, вместо здорового образа жизни, они превращаются в ожиревших, больных людей. Потворство себе. В других тоже событиях, не обязательно в обжорстве, во всем чем угодно. И это точно такой же грех, как пьянство. Не занимайтесь объедением и пьянством и так далее. Опустошение себя и жадность, стяжательство. Умейте отдавать. Блажение отдавать, нежели брать. Чем больше вы будете отдавать, тем больше к вам будет притекать. И вспомните притчу о юноше, который сказал, «Как мне попасть в Царство Небесное, обратившись к Иисусу Христу?» Тот сказал там, «Возлюби Господа Бога». Иисус Христос причислил ему основные заповеди. Юноша, юноша сказал, «Да я со своей юности все это исполняю». Он говорит, «Хорошо, а теперь сходи, продай имение и раздай все дищу. Вот тогда ты будешь в Царстве Небесном». Юноша очень опечалился, потому что он был очень богат, повернулся и ушел. Я не думаю, что к нему именно обратился Иисус, только потому, что хотел, чтобы он продал все свое имение и раздал, потому что в его сердце жила жадность. Мы знать должны точно, что отдавать, как отдавать, кому отдавать и зачем. И это отдавать должен вкладывать Иисус Христос. И когда первая мысль приходит отдать, это мысль чаще всего от Бога, а вторая уже говорит: да, прям столько надо отдать, а может чуть-чуть поменьше. Имейте в виду, скорее всего, это уже не от Иисуса Христа мысль, не от Бога эта мысль. И дальше ты уже начинаешь считаться, делиться внутри, дать, не дать, дать, не дать, может себе оставить. Так вот из этих тонких механизмов рождается истижательство. Конечно, я не претендую на такого учителя, который все знает, все понимает, просто. Жизнь Господь Бог заставляет думать об этом и показывает, что действительно очень часто бывает именно так. Но напоследок я сегодня вам еще приготовила несколько мест. Это второе послание Коринфянам, третья глава, 17 стиха. «Все-таки мы должны быть свободны, свободны в Духе». 17 стих. «Господь есть Дух». «А где Дух Господень, там свобода». То есть мы свободны от этих грехов, мы свободны от алкоголя, мы свободны от наркотиков, мы свободны от шопоголизма, мы свободны от игромании, мы свободны от созависимости. Мы свободны там, где Дух Господень. То есть дай, дадим возможность Духу Господнему работать в нас и изменять нас, чтобы мы были счастливы, мы же все открытым лицом, как в зеркале, опять то же самое зеркало, душа существует для отражения нашего Господа, точно так же, как зеркало для отражения лица. То есть мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И 4 глава этого же послания, второй стих но отвергну скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божьи, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Вот это, наверное, ключевой стих вот этого пятого и шестого шага, и четвертого тоже. Я их еще раз их перечитаю. Это очень важно запомнить, этот стих. Это четвертая глава, второй Стих Библии. Четвертый. Честность. Глубоко бесстрашно оценить себя и всю свою жизнь с травственной точки зрения. Открытость. Признаться Богу, себе или какому-либо человеку в истинной природе своих заблуждений, в грехах своих признаться, но отвергнув скрытые постыдные дела. Как часто мы можем признаться в чем-то, но что-то внутри себя так и таим, и таим, и таим. Стыдно. Но мы должны признаться в этом. Когда стыдно вначале, но когда ты признаешься, ты освобождаешься, и очередной груз сваливается с тебя, и еще одно бремя уходит, и ты становишься все более свободным, преображаясь, как тут написано, в образ Господа, от славы к славу, к славу, как от Господня Духа. Только Господь может это сделать. Открыто признаемся в своих грехах. И дальше терпеливо. Подготавливаем себя к тому, чтобы Бог избавил от всех наших недостатков. От некоторых недостатков нам приходи, приходится избавляться медленно и очень болезненно. Некоторые недостатки вытравливаются сразу. То есть, но ну, до этого мы должны их очень сильно возненавидеть, чтобы они сразу исчезли. Но мы прежде всего должны начать преображаться в своей семье сами. А потом уже наши близкие, увидев наши добрые дела или увидим. То, что наш образ жизни стал совершенно другим, а некоторые могут сказать, слушай, почему ты так помолодел? Что ты для этого делаешь? Почему ты так выглядишь? Даже это, наша другая жизнь, преображает нашу внешность. Нам не нужны будут тогда золотые нити, гиалуроновая кислота, потому что Господь преображает наше лицо от славы к славу, точно так же, как преображается наша душа. Поэтому в любом возрасте мы можем выглядеть так, что Свет Божий будет отражать, отражаться в нас и давать нам эту молодость и красоту. Хотя я понимаю, что мы не за этим здесь собрались, чтобы искать молодость и красоту, а мы собрались для того, чтобы наши близкие и мы освободились от всяких зависимостей. «А где Дух Господень, там свобода». «Господь есть Дух» — это тоже удивительный стих, заключительный стих сегодняшнего служения. Третья глава, 17 стих, «Господь есть Дух». «А где Дух Господень, там свобода» а также, отвергнув всякие грехи, мы должны не искажать истину, а открывать ее, открывать и освобождаться. Ну вот на сегодня, я думаю, и все. Слава Богу, что вы были со мной. Да благословит Господь вас и ваших близких, прежде всего вас, чтобы вы жили счастливо и преображались от Духа господни от славы в славу. Поэтому преображайтесь и живите счастливо. До свидания! С вами была Анна Савочкина.